Добрый день, сегодня у нас обзор уже готовых визиток, заказчик у нас водоканал, визиток выполнено 1000 штучек, тираж, изготовлены на, они на картоне 300 грамм, глянцевый картон, красивый. Вот. Односторонние визитки. Стоимость их на сегодняшний день составляет 1200 рублей за 1000 штук, независимо от э, того, одна или двухсторонняя печать. Визитки упакованы в удобную картонную коробку, чтобы их было удобно хранить и транспортировать. Ну На этом, в принципе, все. Качество, сами видите, замечательное. Ставьте лайки, э, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Кому нужны услуги по сантехнике в данной компании, контакты под видео.